Здравствуйте, меня зовут Марк Буквально вчера я сделал операцию редакс Smile Сегодня у меня уже Зрение 120% Вчера диоптрии у меня были Минус 3,5 и минус 3 Сейчас уже по нулям Буквально прошел день Конечно, это необычно И очень приятно Вообще, почему я решила Сделать операцию, я на самом деле давно хотел, но последний раз, когда я изучал, э, еще не было э, вот этой технологии Смайл э, а, а технология Ласик мне ну не очень понравилось, Там, чем больше я изучал, тем меньше она мне нравилась и решил отложиться до будущего когда что-то получше придумаю и недавно встретился с другом он сказал, что Марк почему-то до сих пор не сделал эту коррекцию я вот сделал, все прекрасно очень доволен уже пять лет назад, и до сих пор все замечательно. Я решил снова изучить это все, узнал, что есть технология Smile и начал смотреть, кто ее делает в Москве. И оказалось, в Москве есть клиника Smile Eyes, в которой даже оперирует Вольтер Секунда сам создатель технологии Smile. Ну, во всяком случае, оперировал до пандемии. Ну, я посмотрел, кто тут работает Оказывается, профессор Шилова И понял, что ну, Объективно говоря, разницы особо нет К ней идти или к профессору Секунда Потому что у нее там уже, наверное Десятки тысяч пациентов Также десятки тысяч довольных людей Вот так я решил сделать операцию Записался на осмотр На следующий день сразу операция Да, было страшно Дали немножко успокоительного. Стало лучше. Ну, объективно говоря, это 3 минуты страха, три минуты не очень приятных ощущений. Зато на следующий день уже прекрасное зрение, и, надеюсь, надолго. Спасибо.